Привет, меня зовут Яна и сегодня мы поговорим о новостях. Мы продолжаем поиск людей, ставших свидетелями задержания петербуржца Михаила Цыкунова на митинге 5 мая. Михаил был сбит с ног сотрудниками полиции только за то, что держал в руках большую желтую утку. Его обвиняют в применении силы к сотруднику полиции и уже два месяца он находится в СИЗО. В случае обвинительного приговора суда ему грозит до 10 лет лишения свободы. Если вы видели, что Михаил не бил полицейского или снимали задержание на видео, пожалуйста, напишите в личные сообщения нашей группы ВКонтакте или адвокату Михаилу. С 1 июля в Петербурге повысились тарифы на коммунальные услуги и содержание жилых помещений. Подорожание коснулось горячей воды, электричества, газа и водоотведения. Цены выросли на 4%. Теперь за 1 кубический метр горячей воды петербуржцы будут платить до 105 рублей, а за холодную воду – до 30 рублей. По расчетам Смольного у семьи из трех человек сумма в квитанции вырастет на 89 рублей. Председатель Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич подал заявление об увольнении. Во время президентских выборов в Петербурге выявили множество нарушений, а в ЦИК поступило беспрецедентное количество жалоб. Только с 18 по 22 марта Центральная избирательная комиссия зафиксировала 216 обращений, за что Панкевич был лишен премии. Сам Панкевич заявил тогда, что выборы в Петербурге прошли на высоком и достойном уровне. Да, до такой степени достойном, что даже жулики из ЦИК не смогли прикрыть коллегу. Элла Панфил подтвердила его уход и назвала его закономерным. Панкевич занимал пост о главы с 2016 года. Нового кандидата на пост председателя Петербургской избирательной комиссии пока нет. С начала июля начали действовать антитеррористические правки, известные как «Закон Яровой». Они расширяют полномочия правоохранительных органов и накладывают новые обязанности на операторов мобильной связи и интернет-компаний. Теперь им придется полгода хранить все наши данные. И если силовик хочет узнать, какой стикер вы отправили другу или что подумали о новых репрессивных идеях власти, он сможет сделать это в течение шести месяцев. В Петербурге о вступлении закона в сил напоминает граффити. Зарубежные фанаты продолжают удивлять жителей города своим поведением. 26 июня болельщики аргентинской сборной устроили опасное музыкальное шоу на балконе жилого дома. Громко пели в караоке и позировали на окнах. Соседи испугались, что гости города упадут с пятого этажа и вызвали полицию. Так что музыку пришлось выключить. Несмотря на неприятные происшествия, атмосфера в городе по-прежнему праздничная. А на улицах много счастливых футбольных болельщиков и туристов. Пока футболисты на стадионе гоняли мяч, на марсовом поле активисты гоняли самодельные человеческие головы. 30 июня участники арт-группы ОИП провели акцию против преследования людей во время чемпионата мира по футболу. Активисты заявили, что в России человеческими головами и футбольным мечом играют одинаково ловко. Перформанс посвятили преследованием по статье 205 КРФ, РФ, в частности украинского режиссера Олега Сенцова и фигурантам Пензенского дела. Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Фигуранты Пензенского Дела, по версии ФСБ организовали террористические ячейки в городах России, чтобы дестабилизировать политическую обстановку в стране. Один из фигурантов Виктор Филинков неоднократно заявлял, что признательные показания были из него выбиты под пытками. 25 июня Полковская обсерватория исполнила 180 лет. В течение пяти лет обсерватория должна свернуть программы по наблюдению. Такой подарок астрономам сделала строительная компания «Сэтл Сити». На протяжении нескольких лет обсерватория и строительная компания боролись за защитную зону, где построят ЖК «Планетоград». В честь юбилея защитники астронома обсерватории провели акцию против прекращения астрономических наблюдений. На празднике активисты показали ироническую пантомиму, в которой коррупционеры и строительные компании ради прибыли рвут на куски обсерватории, как яблочный пирог. На следующий день полиция задержала активистов Анастасию Плюта и Михаила Дзержинского. Они пытались передать обращение президенту и плакат с лозунгами Ущерб для отечественной науки. Позже арт-группа ЯВС спроецировала на стену Пулковской обсерватории черную метку из фильма о Гарри Поттере. По их словам, метку оставили Верховный суд и Ран. В скором времени черная метка может появиться и на парке интернационалистов. 29 июня депутаты ЗАГС собрания отказались провести референдум по вопросу застройки многострадального участка в Купчине. Местные жители уже год борются за отмену разрешения на строительство ТЦ и океанариума в парке. На референдуме они надеялись вернуть участок в состав зоны зеленых насаждений и защитить его от застройки. Парламентарии заявили, что у словосочетания «вернуть состав парка» нет однозначной юридической трактовки, а процедура референдума референдума дорогостоящее. При этом 9 июня Петербургская избирательная комиссия приняла документы и тем самым поддержала проведение референдума. Остается только догадываться, почему Полтавченко так вцепился в этот участок земли, ведь для океанариума предлагали альтернативный участок, не использованный футбольным клубом «Зенит». До встречи на следующей неделе и обязательно нажимайте на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить следующее.